Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео у нас на обзоре проект Сейфт Mask. Давайте сейчас быстренько глянем, что он уже сделал, как он работает и как мы сможем на этом поднять денежку. Так, в принципе, название вы сами понимаете, почему такое. Потому что сейчас все любые названия там Маск и тому подобное начинают набирать Просто огромный хайп. Точно так же, как и другие монетки типа вот эти собаки, шибы и тому подобное. А, в общем, здесь у нас я не, не могу сказать точно там даже какое-то число. Может один квадриллион монет. Очень-очень а, много. Цена очень маленькая на данный токен. Торгуется у нас на Pancake swap а, Также что здесь интересно что они получается сами берут сжигают по определенным датам монеты и говорят что это 100 процентов безопасно даже не знаю как в это можно вообще вот верить да, что сжигают сами Но, тем не менее как то это все таки это работает то есть можно я не знаю купить немножко монет так как их очень много насыпается и ждать просто, когда будет памп. Сейчас вам покажу чуть дальше, сколько всего этих монет будет. А то, что у них там, они там говорят, что сжигают по определенным датам, сразу от общего количества 25% тоже у них улетело. Ну, честно говоря, ну, такое себе. Мне просто подцепило то, что это, как бы, как по мне, будет хай проект. Точнее, он уже работает. И просто-напросто... Очень-очень маленькая цена токена, то есть можно его будет купить даже там на какие-то там пару сотен, и есть большой шанс, что данный проект очень быстро взлетит и пойдет вверх. Что у них здесь? Аудит пройден, уже хорошо. Подали заявку на CoinGecko, на CoinMarketCap, чтобы туда залесилась ихняя монетка. Потом, что ждут здесь утверждения. В общем такая вот простенькая дорожная карта, но тем не менее каждое утверждение это будет как-то сказываться и влиять на цене, то есть больше новых людей будет подлетать на проект и для других интереса больше появится. В общем как-то так. И здесь мы видим потом ставки на майнинг и NFT, и листинги и тому подобное, ну как в принципе в каждом любом проекте. То есть, я не знаю. Сейчас в последнее время столько проектов появляется, что я в них определенно кого-то именно цель создания криптовалюты я этого не вижу. Нет интересных идей, нет интересных разработок. Все в основном сделано просто создали для чего непонятно для чего непонятно как работает, но тем не менее это работает и приносит бабки. То есть такие проекты чисто Нахватался иксов, пошел дальше. Где-то еще подловил, еще дальше пошел. там Либо в нормальные потом, топовые уже переходишь криптовалюты, либо же как-то дальше гоняешь свои средства, делаешь инвестиции по другим проектам. Опять же, смотря это как делать. Если это делать с умом, тогда это принесет хорошие деньги. Ладно, что у нас? По дорожной карте здесь, ой, по дорожной карте, я извиняюсь, по белой бумаге, как я говорил, я не знаю даже как это читается число, один квадриллион, наверное, какой-то, сколько там у них всего осталось, сколько на преселе было, ну и в принципе тому подобное. Тут у нас полистать, посмотреть, что такое смарт-контракт, то есть обыкновенная белая бумага, которая там кому-то дал 100 баксов, он тебе ее сделал, либо вообще сами где-то под, под свое имя загнали. На PancakeSwap у нас выходит очень, -очень много монет, допустим, на за один BNB нам дают 228 миллиардов 733 миллиона. Ну, как бы 1 BNB это тоже немало. Можно, допустим, купить на пол BNB, либо еще меньше. И просто придержать, последить за новостями, за обновлением по проекту, как это все будет реализовываться и все это будет работать. Я думаю, если даже ЦТО проекта пойметь от суммы вложения хотя бы половину я не говорю там x3, x4, x5 ну даже x2 максимум это будет вполне достаточно или это лично как по мне поэтому можно посмотреть, можно присмотреться ну прям здесь такого эффекта вау я не наблюдаю твиттер нормальный твиттер имеется постоянно у них тут какие-то картиночки, обновления идут Тому подобное. Есть телеграм, все ссылки будут в описании, поэтому ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.